меня без причины, когда смотрят мне вслед все мужчины на вопросы твои. Тебя и встречаю, согреваю любя, нежным взглядом, обещаю тебе, обещаю, буду рядом с тобой, буду рядом. Лучше ласково обними, поцелуй меня, поцелуй И люби меня, и люби, не ревнуй меня, не ревнуй Лучше ласково обними, поцелуй меня, поцелуй